Несмотря на то, что археологи, ботаники и специалисты по истории питания предоставляют различную информацию о происхождении лука и о том, где его сначала начали выращивать, все они сходятся в мнении о том, что начало его существования в Азии, откуда он и распространился по всему миру. Культивируемый в течение пяти тысяч лет. С его бесчисленными преимуществами для здоровья и ароматом лук венчает наши салаты и различные блюда. Помимо его использования в строительстве, форма лука вдохновила на создание многих конструкций, куполов и усыпальниц в различных религиях. После того, как древние римляне обнаружили лук, они стали использовать его регулярно в блюдах своей кухни, что повлияло на кулинарную культуру Запада. С открытием Америки лук был завезен в новый свет и стал очень популярным корнеплодом. Лук является древним и наиболее широко используемым овощем, который можно выращивать на всех видах почв по всему миру. Лук с его незаменимым ароматом необходим для приготовления блюд. Он создает большой сектор экономики с производством почти 100 миллионов тонн в год во всем мире. Организация Объединенных Наций сообщает, что лук выращивают минимум в 175 странах и эта цифра более чем в два раза превышает число стран выращивающих пшеницу. Азия является крупнейшим производителем лука с долей рынка 65%, в то время как у Америки, Европы и Африки у каждой чуть более 10% доли рынка. В Азии Китай является лидером производства лука с 23 миллионами тонн. На втором месте Индия, с объемом производства свыше 19 миллионами тонн. За Китаем и Индией следует США, с объемом производства более 3 миллионов тонн. Другие крупные производители лука, соответственно, Иран, Турция, Пакистан, Египет, Бразилия и Мексика. Хотя Азия имеет наибольшую долю по объему производства и площади, она не заняла лидирующую позицию на мировом рынке лука. Это связано с высокой плотностью населения, недостаточным количеством места для хранения. Из-за этих факторов она не может выйти на зарубежные рынки. Поскольку страны стремятся увеличить свое производство в связи с ростом демографического населения, они пытаются продать свои излишки продукции на мировых рынках для формирования национального дохода. Если новые инвесторы выбирают сорт желтого лука, с учетом требований рынков развитых стран, им надо знать, что они имеют большую долю рынка. Почти на 90 лук потребляется внутри страны, где он выращивается. Поэтому не неважно из какой он части мира, Однако, едва ли есть такие блюда, в которых лук не используется. Это желанный аромат для салатов, мясных, рыбных, куриных и овощных блюд, вместе с доказанной бесчисленной пользой для здоровья. Кроме того, недавно был создан вспомогательный сектор луковых продуктов, таких как луковые чипсы и луковые кольца. Имея низкую калорийность и содержание жира, лук является богатым источником питательных веществ, таких как сера, клетчатка, витамины В и С. Кроме того, известно, что в настоящее время лук широко используется в альтернативной медицине и обладает антисептическими и антиоксидантными свойствами. Эти качества делают данный овощ еще более значительным. Традиционный способ хранения лука — сушка вместе со стеблем и хранение в холодном погребе, подвале или темном овощехранилище, после сбора урожая и до потребления. Однако при таком способе хранения в результате порчи сохраняется только около 40-80% урожая. На данный момент экономика нашей планеты не может позволить себе такого количества отходов. Лук нельзя сразу хранить в холодильнике после сбора урожая. Во-первых, луковицы нужно просушить в течение нескольких дней. Затем начинается стадия созревания, которая позволяет формированию кожуры и цвета, характерного для каждого сорта лука. Лук подготавливается для хранения в холоде при понижении температуры на максимум на 0,5 градусов Цельсия в день, чтобы достичь идеальной холодильной температуры понемногу. В зависимости от сорта лука, он хранится в диапазоне от 0 до плюс 2 градусов Цельсия в холодильных установках. Лук можно хранить в холодильнике до 10 месяцев без ухудшения. Вентиляция жизненно важна для хранения лука. Прежде чем лук попадает в магазин, его сначала постепенно нагревают в условиях контролируемой температуры для предотвращения конденсации. Разве это не интересно? Это немного трудный и сложный процесс, но он того стоит. Однако сейчас сохраняются с использованием современных методов хранения от порчи всего только 20 миллионов тонн мирового производства, которое составляет 100 миллионов тонн.